Меня зовут Черенева Светлана, сейчас живу в Голландии. В Тюмени мы прошли э, две ступени э, Школы Кайлас, что Андрей Андреевич э, сказал, что Школа Кайлас это прежде всего э, правильная философия жизни и мне это очень близко и я разделяю эти э, взгляды и может быть поэтому все удается легко, даже в принципе не выполняя особых практик.